Всем привет! Свежий, свежайший клип 3 часа назад. Шакира и Каральджи. Две колумбийские певицы. Сейчас будет переворот сознания. Вот угадывайте, сколько им лет. Где тут еще найти удачные кадры? По предыдущему клипу 77 Хохма и две медведицы. Я запомнила эту стяжку символов, но в таком ключе я вот... Слышу по мере сил. В основном я... Мне это сложно... Сложно понимать, как это понимать. Но я услышала. То есть, учту на будущее. Такие символы. Смотрите, какой клип. Я не понимаю, где это. Я не понимаю, где. Но по небоскребам вообще рекордсмен и э, потенциально конфликтное место это Гонконг. То есть имеется ли в виду гонконг по этому клипу он очень свежий я не нашла информации если вы знаете напишите девушка стоит на вершине небоскреба а сколько им лет король g32 шакири 46 46 мы живем в очень новое время в очень, в очень другое время. Сейчас все по-другому, чем мы привыкли думать раньше. Кто не меняется, тот будет не успевать. Она стоит на вершине небоскреба босиком. Любопытно, что Гонконг он рекордсмен по количеству самых высоких небоскребов. Он самый дорогой город. Там дико дорогая недвижимость. Он очень сильно отличается от Китая по уровню даже средних зарплат. Если Гонконг объявил минимальную оплату часа примерно 5 долларов, и в это же время в Китае минимальная зарплата месячная, допустимая, 135 долларов. При этом гонконгцы большинство получают примерно в два раза больше, чем минимальная. Их заработок выходит за 2000 долларов, если в долларах. Насколько разные эти две Территории, но сегодня Гонконг считается юридически китайской территорией. Китай не имеет права, по идее, вмешиваться, не имеет права, но вмешивается. Через 50 лет вот эти свободы, которые есть у гонконгцев, вот они сидят у них, у них их что-то ждет, их ждет крушение. Через 50 лет, то есть в 2047 году, они лишатся вот этих свобод. И Китай возьмет полностью управление на себя. И падение. Здесь мы увидим падение. Вот предупреждение. Смотрите, люди. Черно-белые кадры, где персонаж Король Джи стоит. На небоскребе готовится упасть, здесь падение с отражением как в какой-то воде, я не знаю. Он аэр написано, то есть на воздухе, на воздух. Дальше вот эти буквы, аббревиатура клипа, как он называется, Т, Потом буква Q. Я на букву Q так подозрительно в принципе смотрю. Буква G. <laughs> Мне уже все буквы такие подозрительные. Дальше колеблется пространство. Красные точки такие. Грозовое небо предвещает ну, что-то трагичное, видимо. Если говорить об аллегориях. Караль Джи Шакира. и Шакира. сейчас будет низвержение. Она стоит босиком, вот видно, то есть некуда бежать, некуда уйти. Я ждала, будет ли вода. Вот текущие конфликтные места, заметьте, они ютятся к побережьям. Вот, она падает. Она падает. Я не знаю, правильно ли я эту тему ассоциирую именно с той территорией, о которой я сейчас говорила. Падение, падение. На таких моментах я теряюсь, является ли это руной Иса или это просто другое предсказание. Дело в том, что глобальное потепление, возможно, его останавливали раньше. Вот Вы знаете эту информацию про то, что вулкан был, про то, что ядерная зима была, про то, что это происходит регулярно и относительно недавно было. Вот я задаюсь вопросом, не будет ли применено что-то такое, чтобы охладить поверхность и вернуть э, ту температуру. Все бы ничего. Но мы, наша физиология, нам в таких условиях просто холодно. Не произойдет ли так? Просто мысли пришли. Опять красное-синее, я не знаю. Сердце-татуировка, это не случайная вещь, она здесь полуголая, это тоже что-то значит, но ну, пишите. Сердце это символ, и после у нее сердце будет нарисовано на щеке, то есть здесь это не случайно продублировано. Вода и пламя, вода и пламя. А Гонконг, как и многие побережья, он содержит такие плоские плоские берега, которые ну гипотетически вот падение они тоже делают этот жест, как в корейском клипе, кстати, делают этот жест, где бьют кулаком по земле, то есть землетрясение вот это не знаю все перемешалось огонь и пламя где это Чьё-то падение однозначно. Вот это сердце, а дальше э, траурный черный цвет. Они обе в черных костюмах. Шакира руками еще раз дублирует символ сердца. Она его показывает. Здесь сердце на щеке. Шакира показывает руками сердце. Э, черные костюмы. Это уже траур и зима. И мимо летят вот такие рыжие пятнышки, мне здесь не, не видно это осень. Я бы осень отнесла бы к еще одному символу, который тоже не замечен, не разгадан. Возможно, это не сезон. Или это вот кусочки огня, языки пламени. Обувь. Напомните, в какую эпоху была такая обувь. Вот Шакира показывает сердце. То есть, когда символ э, повторяется, он не случайный. Вот это обувь, в какие, в, когда она была, в нулевых. Вообще Гонконг получил э, новый статус именно в 97 -м. То есть близко к тому времени, можно сказать. Все-таки это листья. Нет, не листья. Осень что-то обозначает. Она как отдельный символ тоже перетекает. И дальше недвусмысленно вот они в черном, в траурном стоят дверь в небо, буквально дверь в небо и лестница в небо. Что-то взлетает на воздух. То есть падение чего-то, траур, что-то взлетает на воздух. Возможно, ядерная зима. И дальше все это смотрят у себя по телевизору обыватель. Тут специально хлам, попкорн. Он сидит в ванной, живет и улыбается, и ни о чем не беспокоится. И черный фон. Я заметила еще такую фишку, что на какой-то секунде, здесь 3.27 примерно или раньше, на какой-то секунде, а, да, 27, вот 26 еще есть кадр, на какой-то секунде делают черное полностью полотно. И зачем-то иногда очень долго, иногда там 10 секунд, иногда даже больше, иногда намного больше. Полностью черный фон. Иногда с надписями. Ну, что ты придираешься к фону? Это просто завершение. Ну, может быть, просто завершение. Ну, вот здесь, да, здесь да, здесь 10 секунд. А то бывает еще обширнее. Не знаю, что добавить к сказанному, наверное, добавят зрители, которые напишут комментарии. Подписывайтесь, ставьте лайк. Это все выглядит устрашающе, но сейчас уже контрнаступление на фронте. У меня прямо такой пар из ушей, неужели будет хорошо, неужели хорошо бывает? Я пока боюсь радоваться, что будет дальше. Летом будет кризис. И этот кризис по силе сравнивают даже с Великой Депрессией. Жаль, что люди продолжают погибать. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.